Всем привет! Сегодня мы будем играть в Амонка. Сегодня... сегодня мы сыграем все две катки. сейчас, Ты проверил звук? Звук есть? Звук есть? Хорошо. А, у нас сразу включим звук. наверное, немного потише сделают, громко. Ну нормально, сойдет. Сегодня мы играем в Амонка, сыграем все две катки, Я не хочу много играть. Let's go. Знаешь, знаешь, что минус Амонга это то, что нет. Давай-ка другой. Мне не нравится семерка. О, ну хотя бы десятка, давай. А, то, что большие кнопки и тут нельзя забиндить, что есть, а, чтобы можно было как-то так вот использовать. То есть не нажимать а, мышкой, а или, сэ, или «можно». А что это за режим стримера? Не, мне просто интересно, такой режим стримера, но... Не, ну тут особо ничего нет. Да. Кстати, можешь лагать, потому что я говорю на записи. А из-за того, что у меня АБС не тянет, не, ну не то, чтобы не тянет, но как там? Я еще запис... Ой, фу, блин записываю через эксплит, а эксплит говно полное, Но по-другому никак. Так что могут быть нехорошие моменты. Блин, давай начинаем уже. Ладно, покинь. Ч ⁇ -то неудачно первая игра. Попытка номер два. Давайте спасим Ален. А, 15 игроков вполне нормально дает. Нам заскел денег. Давай поиграем на Airship. Я вообще типа на Airship мало играл. На Airship вообще 0. Ну, вроде такого не было. Что за имена умные? Я просто офигеть с них. О, наконец-то катка. Я, кстати, уже играл. А, у меня она в Google Play аккаунте там 10 ловел, а здесь вроде 8-9, честно, я не помню. Так, че-таки Ну, конечно. Не, я еще только часто предатель не выпадал. Сейчас, ну, че, ладно. Хорошо. Пойдем сначала в мед Исследуем об... Ладно, будет и каски, что то слишком быстро. Зан, а? Окей, давай еще раз Так -с. Вообще начну я как нормально играя нормально все везет а тут блин не повезло и игра не нормально не начинается да. вот и челик бежит кстати телефон тоже челик бежит но он короче что ли, медленнее бежит точно не помню о тут уже поменьше гликов. интересно интересно интересно Бежалика. Давай в оружие. Потом в О2. Блин, эксплит. Спасибо, блин, за лаги. Обожаю эксплит. В кавычках, конечно. Так, тут вроде 20 надо уничтожить. О. Так, теперь идем в О2. о 2 Не, не, Криво, но зашло. Все, готово. Так, теперь нам надо идти в электрощит только, да? Сейчас -то маловато заданий, но... Ой-ой-ой. Бэтр -ой. А мне красотка расчитывала. Так, мне вот вс. Опа, а что там чел делает? Интересно. Так, а этот Да почему так быстро? Не, ладно, ладно, окей, окей, еще одну качку Давай не вне, тут. еще две катки. Хорошо. О, уже много появилось шум майна шум другие а почему имена одинаковыми не понял создателя нет прикол да Угу. Что сегодня не очень-то с серверами в амонге но все же хочу катку светочлес мы вроде были на светочлес или нет я не знаю что за именно гениальное? Да, вот, кстати, такой баг иногда бывает в Монге, Что, если все работает, но ну, тут такая херня. Что ничего нету на экране. Это у меня не зависло от нормально. Там Монг. В Монге дофига багов. А, гу... Губли. Шапка. Монстр губли, Сахар дурс. Нет, давай. Другие путник. Или это так, был переводчик работает, или я не знаю, что Азаль. Hmm. Я был с Ямми. Ой. Стой, там мало людей было. Хм. Hmm. Спасибо, Монг. Давай, пожалуйста, сегодня нормально поиграем. Я хочу поиграть просто в Амонг. А вот это уже хорошо. Опа. А сколько всего людей-то? Не считай одного убить и все. Смотри, смотри. Сейчас мы этого убьем. Победа на изи просто. Чё не так, с монгом сегодня? Я монг сломал, пацаны. То сегодня не так с монгом вот я вчера спокойно вечером играл все нормально было Ой, давай давай давай прямо именно все карты прям полюса решит там и вот Во, давай а, лучика рубин боже мягкий а как это типа он с чат на мягкий знак написал ли Блин, я вообще ни хера не понял у меня еще я говорю, кипит и не понял, как это работает. А мол, как на внутри игрока вкладки, а там 4 минимум. Magic. Что это? Go. Ой. Я зачем ее в Windows искал? Гоу. А ч я белым стал? Тут оранжевого моего забрал. Так, бо. А... Стой. А тут нету... А, это вот это, этот человек. Мягкий знак, прикол. Ну вот, допустим, да... один одни Стоп-двайперс ладно допустим нормально вот так ам по что ли главное где по таб по по а вот этот по таб все поняли погнали о хорошо о все хорошо блин если у тебя вот эта катка нормальная будет я, я просто не знаю что такое сейчас было это не я выиграл это хорошо для ступы но я хочу больше очков получить. Чтобы больше очков получить, нужно дольше играть. В смысле, наверное, на си... Нет, смотри, я сейчас только что... если у меня были проблемы с летом. Нет, да я почекаю. сейчас браузер открою? Не, ну вроде нормально, чувак. Я не знаю. Ммм. Эм. Интересный вопрос. У меня все нормально про чеку Так, а тут вот такая скорость или это у меня а, нет, нормально. если стартулки так пипка админ, а там другого как это блин вообще не понимаю. не может там админ вышел и вот это вам пипки дали и вообще это ларкуб я вообще не понимаю а что в не вчера на вчера вечером Ой, а сегодня что а, а, да. да. это очень скучно. Я решил просто поиграть, по-моему. Бомба робит. И давайте хок-покунг. Если я а может таким занять, может, может сюда даже монзы басили. Нет, чисто предположение, но это возможно. Реально монзу я с вами. Ну что, мне интересно, давай. Сколько Прикольно, что код. Да. И сколько показывается. Ладно, я его хорошо. Yes. Okay. Yeah. Yes. <laughs>